Сегодня мы вам расскажем про важность салават прославления в адрес пророка, так как чтение салавата, восхваление пророка является высшим, высшей нашей обязанностью. Почему так говорим? Потому что есть хадис Куци. Хадис Пророка называется хадис небави, Хадис Куци получается хадис от Всевышнего Творца. Где говорится «Ляуля Мухаммад ма халактука". Это говорит Всевышний Аллах Адаму алейхиссаляму. «Ляуля Мухаммад» – «Если бы не было Мухаммада, ма халактука". Я бы тебя не создал, говорит Священный Аллах Адаму, алейхиссалям. «Валя халякту и не создал бы рай. Поэтому мы говорим, что это высшая обязанность наша читать салават, так как из этого изречения мы видим, что раз Адама не было бы, тогда и нас бы не было. Поэтому Причина того, что мы здесь, что вообще родились, это все ради пророка Мухаммада, мирима и благословления. Чтение Салавата в жизни каждого верующего является один раз фарзом. За весь период жизни он обязан один раз славить пророка. Почему так говорится? Потому что в ссоре Ахзаб – говорится, что «Поистине Всевышний Аллах и его ангелы прославляют пророка, и Всевышний Аллах, и ангелы. О уверовавшие, и вы прославляете, приветствуете его». Это приказ Иссуль Ахзаб, аят 56. Из этого этого ученые сделали вывод, что читать салават пророк является вадибом, то есть обязательно нужно. Также мы читаем салават в Намазе после Аттахьята, но здесь он является сунной по масхабу Абу-Ханифы. Поэтому мы всегда читаем после Аттахьята салават. Чтение салавата внутри Намаза ли, или вне Намаза есть польза, как в этом мире, в мире вечном. Какая польза в этом мире в Хадисе от... Источника Ибн-Наджар говорится, что «Кто утром и вечером будет мне говорить 10 салаватов, то в сутный день для него у меня будет специальное заступничество». «Хусуси» – «Махсус» – «Пророк» – «Махсус», то есть «Специальное заступничество». А Человек, который не нужен в заступничестве, наверное, такого нету из мусульман, так как пророк даже говорил своей дочери, чтобы она не надеялась на отца. Хотя отец пророк, он говорил при жизни даже дочери. Раз дочь не может надеяться на отца, мы на кого можем надеяться, у нас нет такого отца. А вот читать салават – 10 раз всего лишь. Аллахумасали аля Мухаммад 10 раз утром, Аллаху аля Мухаммад 10 раз вечером. Разве это сложно? В нашей религии легче, наверное, ничего нету. И пророк говорит, у меня, у меня будет для него заступничество. Также пророк говорит, кто 100 раз, здесь уже цифра больше, 100 раз кто будет читать салават, то Всевышний Аллах, из 100 его желаний, из 100 его просьб, цели 30 уже даст в этом мире. Наверное, редко найдется человек, у которого 100 желаний. Обычно есть 1, 2, 3. А чтобы 100 было... Ну, даже если есть 100, то пророк говорит, 30 уже даст в этом мире. Но нужно читать целовать сто раз уже. Хотя, кто работает за станком, за рулем, язык же не водит машину. Руки только, за станком тоже руки. Наверное, и здесь можно не стоя, а больше даже за станком или же за какой-то работой. Ездить и говорить, Аллаху аламум, Аллахумассалила Мухаммад, Аллахсалила Мухаммад, Аллаху Мухаммад, Сто тысяч раз можно. Опять же, в принципе легко. В другом изречении говорится, что кто будет читать салават, то Всевышний Аллах создал ангела, который стоит около моей могилы, и он имеет в руках список того, кто будет прославлять пророка. И он из этого списка, который читал салават в мой адрес, Будет вызван в день с именем и с отчеством, и будут говорить: вот он читал Салават. То есть будет превосходство его над другими людьми. Опять же нужно что сделать всего лишь читать Салават. Если все остальные будут думать, как спасти свою шкуру от ада, от гиены вечного огня, то люди, которые прославили Пророка, Значит, эти люди из списка, у которого, у этого ангела, который был создан, и который стоит рядом с могилой пророка. Такое превосходство будет человека, который прославлял пророка. Кроме этого, еще все же создает двух ангелов, которые приходят к человеку, который прославляет пророка, и говорят ему, «Пусть Аллах тебя простит». А когда человек слышит имя пророка, но не говорит салават, в этом случае два ангела ему говорят «пусть Аллах тебя не простит». И самый важный момент, когда человек читает салават и ангел, и ангел говорит «пусть Аллах тебя простит», сам Всевышний Аллах говорит «аминь», и ангелы говорят «аминь». Раз уж сам Всевышний Аллах говорит «аминь», что для нас нужно? Если ведь грехи прощаются, значит, вывод какой? Что ты не будешь наказан, что в этом мире, что в мире вечном, а наказание у нас на каждом шагу. Элементар, даже саморез может быть наказанием, то есть проблемой скорости же большие у нас, все же за рулем, или же элементарно кирпичик упадет, или же сосулька упадет, или элементарно споткнулся, подскользнулся, все, считай, счастье превратился в несчастье. А Прочитав Салават, ангел говорит, ангелы, два ангела, говорят Пророк, говорят, пусть Аллах тебя простит. Аллах говорит, Амин. Что может быть для нас еще проще, чтобы достичь прощения Всевышнего Творца? В другом изречении говорится, что воистину Всевышний Аллах создал ангелов, которые ходят по этому миру и доставляют до меня салават. То есть кто-то читает салават. Услышит ли пророк? Услышат. Ангел есть, который доставляет данный салават пророку. Поэтому пророк говорил, где бы вы ни были, читайте мне салят и салям. То есть и салават, и приветствие. То есть и благословление, и приветствие. Так как ваш салават... Ваше, благо... ваше приветствие и ваше чтение непременно дойдет до меня. Если кто-то скажет, настолько важен ли салават, нельзя ли без него обойтись в этом мире? Ведь намаз есть, уроза, хадж, закет. Нельзя ли без чтения салавата? Я каждый день читаю Коран. Нельзя ли? Нельзя, так как говорится, что кто не читает салават, у него дура не принимается. Кто знает, дуа принимается или не принимается? Есть секретарь Бога? Нет, секретаря Бога нет. Но пророк последний сказал в своем тречении, что дуа, мольба, которая была прочитана без салавата, до Аллаха будет за занавесом. То есть дура он прочитал, Всевышний есть, но есть занавес, то есть который не пропускает его дура. Отсюда вывод, дура не принимается, пока не читается салават. Поэтому в других языках говорится, что если человек читает в начале и в конце салават, а между ними читает на своем родном языке дура, то есть вначале он сказал, что Аля Мухаммад, а далее на русском или на каком языке говорит о Всевышний, я прошу тебя помощи и просит, что он хочет. И в конце завершает Аллаху на сауле То это, говорит пророк, не будет преград, чтобы она достигала Всевышнего и Всевышнего принимал. И далее пророк говорит, что в Судный день самый близкий для меня будет человек, который очень много говорил салават, а из мусульмана разве есть человек, который скажет, я не хочу быть соседом пророка? И здесь мы говорили про два слова, это салят и салян. Благословление и приветствие. И вот тут хочется вам раскрыть интересный момент про превосходство последнего пророка. Кто-нибудь слышал, что в адрес пророка Адама Нуха, Исмаил, Иса? Кто-нибудь говорил ассалату вассаляму? Нет. Так говорится только в адрес Последнего пророка. Адам алейхиссалям говорится Нух алейхиссалям, Иса алейхиссалям. Но никто не скажет Иса салляллаху алейхиссаляму. Никто так не скажет, вопрос почему. Какая разница между салат и «салям»? Ралейхи – «салям» или же «алейхи» салат, и «салям». Вот два слова есть салат и «салям». И хочу вам как раз вот прочитать, что это означает. У аль аль-фарку байна салат и ва Разница между словом салат и салем то, что «салям», присуще живым людям – а, салят присущи покойным. Скажите, какая, какая связь между пророком? А пророк последний, он освобожден от бытия живым и от бытия мертвым. Он освобожден, говорится. То есть он и не живой, и не мертвый. Поэтому эти два термина, салят и салям, говорится только в его адрес, превосходство его выше. И салям. Что означает салям? Салям означает это мир, это освобождение от грехов, от минусов, то есть отдаление от проблем. Это салям переводится. А вот слово салят, чтобы перевести, нужно знать... С кем это слово связано? Если слово «салят» связать со Всевышним Творцом, то есть если вы увидите в книгах слово «салятуллах», а, это «Мунаджат». но в книге тоже есть. Как перевести слово «салятуллах»? «Салят» – Аллах, понятно, это имя Всевышнего, а вот «салят» как перевести? «Салят» в данном случае переводится как «ар-рахмату «милость и прощение». Это же слово если связано с Аллахом, имеет один смысл это прощение и милость. Но если это слово связано с ангелами, то есть салатуль, маля икати. По-русски можно ли сказать везде? Благословение Аллаха, благословение ангелов, благословение пророков? Нет. Есть разница большая. Не просто «благословление», Салят переводится в от того, с кем она используется. Если слово «с Аллахом», значит, получается, вывод – это прощение, это милость. Если это слово связано с ангелами, это переводится «просить прощение». То есть, что означает «салят означает, что когда ангелы читают салават, вывод какой? Они просят за нас прощения. Также благословение, конечно же, есть в адрес пророка. Этот смысл не теряется. И третий – это саляту аль-энбия. Понятно, пророки. Опять же вопрос возникает солят как берите салят в данном случае? В данном контексте салят переводится аш-шафа'ату – заступничество. В итоге одно слово и три значения в зависимости от того, с кем оно использовано. Поэтому, если мы читаем салават пророку, Вывод. Мы достигаем и милости Всевышнего Творца, и прощения. Мы достигаем в степени, когда ангелы за нас просит прощения, а мы, может, и подумали, что то, что я сделал, то, что я сказал, не грех, и даже не спросили прощения у Всевышнего, а это был грех, оказывается, например, да? Но мы не обратили на его внимание. Но ангелы за нас будут просить прощения, потому что мы читаем салават. И третье, если мы читаем салават, будет для нас... Заступничество, то есть мы будем в списке того, кому будет заступаться пророки и посланники. И в результате, в конце вараза, хадис пророка, где он говорит, в пятницу кто мне говорит салят, читает салават. Говорите очень много, говорит пророк, именно в пятницу говорите мне салават. Много, так как в этот день ангелы собираются, этот день называется Яумуль Машхур Шахратликен. Известный день. Это день Саиду Айям, это Господин Всех Дней. И делают свидетельство, то есть свидетельствуют, что вы совершаете салават. И пока этот человек... Не двинется с места, ведь когда салат читаешь же обычно стоишь, но если идешь, тогда конечно, в принципе тоже нету разницы. То есть здесь пророк говорит к чему, что пока он еще не двинулся, его салат уже достиг меня. Если идешь, значит получается здесь хадис про скорость достижения салавата пророку. То есть Салава сказал, шаг сделал, все, пророк уже об этом в курсе. А ангелы донесли. И в итоге салават чем является? Это средством принятия мольбы, как мы сказали, если мы читаем его до и после. Это средство возвышения высоких степеней перед священным творцом. Здесь речь не про людей, здесь только степень перед Аллахом. Так как рай из восьми уровней, не все равны в раю, есть 8 уровней. Поэтому, кто читает салават, у него есть шанс, чтобы этот, этот салат был причиной достижения высокого уровня, то есть восьмого уровня рая. Это средство, когда грехи наши стираются, ну или хотя бы скрываются от людей. Что у нас есть, скрывается? То есть в день люди могут и не увидеть, что у нас грехи есть, хотя они были. Люди посмотрят и не увидят, то есть Аллах их скрыл. Зачем? За тем, что мы сделали Салават пророку в пятницу. И плюс, как мы сказали, Салават станет причиной быть соседом пророка. Ну и в конце Салават станет причиной вообще зайти в рай. Это тоже немаловажно.